Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан совместно со службой безопасности вуза в Набережных Челнах задержали доцента филиала одного из казанских вузов по подозрению в получении незаконных денежных средств. Сейчас в Казанском федеральном университете идет активная борьба с коррупцией.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 в связи с этим нами проведены мероприятия по выявлению в таких случаев. Преподаватель, как удалось установить полицейскими, периодически брал за студентов вознаграждение за сдачу экзамена. Эта акция не одноразовая, и мы будем вести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 Точничеству преподавателя позвонить по телефону доверие или обратиться к руководству. Анна Глазунова, Универньюз.